правительства, на нашу страну. Война – такое беспощадное и тяжелое время. Время, когда на фронт шли взрослые дети, мужчины и женщины. Время, когда солдаты, летчики и танкисты воевали за мирное небо, а медсестры спасали раненых с поля боя. Они отдавали свои жизни за родину, за свободу, за будущее. И только непреодолимая сила воли русского народа помогла победить врага и произнести сквозь слезы радости торжественное слово «Победа». В честь празднования 72-го годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Казани состоялся студенческий марш Победы. На площади собрались уже тысячи студентов, преподавателей, и выпускников Казанского федерального университета. В таком же смешанном составе в страшном 1941 году они попали на фронт, а некоторые ковали Победу в тылу. Уже третий раз подряд он собирает студентов и преподавателей Казанского федерального университета, а также ветеранов Великой Отечественной войны. Вот вы видите, сидят ветераны. А ведь каждому ветерану уже далеко за 90. Они стоят втрою вместе с вами, я считаю. Это самородки нашего государства, те, которые ковали великую победу в годы Великой Отечественной войны. За это время можно было окончить любой учебный вуз. Но я учился не 6 лет потом, а 10 лет понадобилось мне для того, чтобы закончить, получить университетское образование, потому что через каждые два года брал отпуск академический по состоянию здоровья. Вот что такое фронт. Марш Победы начался с возложения цветов к памятнику героя Советского Союза поэту Мусе Джалилю. Студенческий марш Победы стартовал от площади 1 мая до центральной площади перед главным зданием Казанского университета. В колонии были также студенты, которые несли таблички с фотографиями ветеранов, а также транспаранты с лозунгами. С фотографией своего деда прошел и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Бессмертный полк уже успел остать доброй традицией. масштабные грандиозные события. Сейчас мы видим бессмертный полк. Я вглядываюсь в лица этих людей, которые изображены на портретах. Это обычные солдаты, рядовые, матросы, сержанты. Это действительно простые солдаты, которые победили фашизм. И сегодня они здесь с нами в строю бессмертного полка в марше студенческом Казанского федерального университета. Памятником Месси Равным пунктом марша стала площадь 1 мая. За бессмертным полком, стройным маршем, прошелся почетный батальон КФУ из 210 студентов в военной форме. В колонии взвод барабанщиков Суворовского военного училища Министерства обороны России. Все участники марша Победы смогли проникнуться атмосферой того времени и с чувством гордости и бесконечной благодарности пройти этот марш так, как когда-то уходили на фронт молодые ребята и девушки. От Москвы до Сталинграда и от Курска до Варшавы. Будапешта и Берлина путь победы пролегал. По болотам бездорожью, по бомбежкам с дрожью, По полям политым кровью ты победу добывал. Покидая альма-матер со студенческой скамьи, строем шли на фронт ребята лучшие ее сыны. Из тени лабораторий, из тиши библиотек, в руки взяв цивию винтовки в огненный 20 век. Перед главным зданием Калфуульши Гафуров сказал благодарственные слова ветеранам и отметил важность таких мероприятий. Мирные! равнее на средину, товарищ ректор Казанского федерального университета, участники студенческого марша Победы на митинг через дня Победы построены, командир почетного батальона 210. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти и уважения тем, кто 72 года назад, победив фашизм, завоевал для нас право самим решать свою судьбу, отстоял свободу нашего народа, вернул всем нам надежду на мир и счастье. В мероприятии приняли участие более трех тысяч студентов и выпускников Казанского федерального университета, а также почетные гости в лице представителей администрации Республики Татарстан, города Казани и Казанского федерального. Вы знаете, в годы Великой Отечественной войны более 700 тысяч татарстанцев ушли на фронт. И более половины погибли, защищая нашу страну. И в то же время в годы Великой Отечественной войны наука... Оборонные предприятия переехали в нашу столицу и вместе с тружениками Трудового фронта ковали победу. В каждом фактически доме, в каждой семье вспоминают своих дедов, отцов, вспоминают своих родственников и просто вспоминают ту историю, которая отмечалась и горькими днями и моментами. Но еще больше, из большей радости, конечно, вспоминает те дни, которые двигали шаг за шагом нашу страну. В завершении праздника в небо запустили 72 голубя, как символ мира и благополучия. День Победы, как он был от нас далек, как костре подухшим таял уголек. Были горсты, обгорел пыли, Этот день мы приближали как могли. Итогом марша Победы по стало торжественное возложение цветов к мемориальной доске памяти преподавателей, сотрудников и студентов в ректорском садике университета. Нам просто не до с тобой. Вас здесь? Нет, возложение. Это марш памяти, посвященный нашим близким, нашим дедам и прадедам, которые воевали и отдали многие жизнь за эту великую победу. Это марш памяти нашим преподавателям, студентам, аспирантам, которые воевали и остались лежать в различных странах мира. Это дань памяти тем, кто, вернувшись с войны, восстанавливал нашу страну и, соответственно, наш университет. Для всех желающих после завершения мероприятия была открыта полевая кухня. Все самые яркие моменты с марша победы запечатлела наша съемочная группа. Канал Универ Универтв вел прямую трансляцию с этого мероприятия. Анастасия Иванова, Ленар Довлетьяров, Универньюз.